И снова всем привет! Вы на канале Виктории Залеской, которая называется «Силиконовые куклы Рэбборн». Тут мы рассказываем о наших силиконовых куклах Рэбборн, показываем видео подробно, показываем их. В общем, сегодня речь пойдет о новой кукле. Она светленькая, из силикона на платине. Это Флекс 30. Сейчас я вам покажу девочка. У нее есть функции, она пьет и писает. То есть, это тоже я вам сегодня покажу. Также хочу рассказать про нее. Волосики у нее из махера, мягкого, светлого. Глазки стеклянные. Бровки прошиты, проклеены. Во рту есть десенки, язычок. Сама она мягкая, гибкая. Очень милая, симпатичная. Мне она очень понравилась. Сейчас мы ее разденем, я покажу, как она выглядит сзади, а также, как она пьет из бутылочки и писает. Обращаться с такими куклами надо очень аккуратно, так как каждая куколка, она единственная в мире и является коллекционной вещью. Не тянуть за пальчики, не тянуть за ножки и ручки. Тогда она будет вас радовать долгие годы. Заказать и купить таких кукол вы можете на ярмарке мастеров. Вам необходимо набрать в поисковике ярмарка мастеров, мастеров Дмитрий Залезский. И вы выйдите на наш магазинчик, посмотрите понравившуюся куклу, вы сможете заказать. Сейчас покажу вам, как она выглядит сзади. Положу ее на бачок. Головку надо придерживать такая вот куколка теперь обратно а теперь мы попьем из бутылочки покажем свои функции так сказать так. чтобы куколка пила быстрее можно дырочку сделать в сосочке побольше Тогда это все будет происходить побыстрее. Держим головочку, поднимаем. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если да, то подписывайтесь на мой канал. Всем очень рада. Заходите, ждите следующее видео. До новых встреч!